Читаю вам лекцию о социальном предпринимательстве в рамках проекта «Просто о сложном», реализуемого Костромским государственным университетом совместно с Агентством социальных инвестиций и инноваций э при использовании средств гранта президента на развитие гражданского общества. Все знают, что такое предпринимательство. Кто может о нем что-то сказать? Ну, хоть что-то, что вы, как вы представляете себе предпринимательство? получаем от этого прибыль или не получаем если идея не Итак, ну у нас тема социального предпринимательства, поэтому вот как вы думаете, почему социальное, что это значит? С связано. Да, ну, вот по идее предпринимательство вообще в любом случае связано с обществом, потому что мои потребности удовлетворяем. В плане услуг более направление услуги, чем на но на самом деле это предпринимательство направлено на немного особую группу населения. Это социально защищенные э, слои. Итак, э, вот эти люди. Это люди с ограниченными возможностями здоровья, больные вот, различные, иммигранты, матери-одиночки. Итак, вот, вы знаете, кто такие аутисты? Да, да. Кто это? <engineering> ну, ладно, на самом деле они просто замкнуты, они не проявляют эмоций, так мы... и больше боятся нашего мира. Но на самом деле у них есть скрытые таланты. Красным человеком, который может. монотонная, долгая. Их ну, не расстраивает. Они могут спокойно работать долго и монотонно, не отвлекаясь ни на что, в отличие от нас. Потому что у нас всегда есть какие-нибудь отвлечения, там чай попить. или посмотреть что-то, зайти проверить в социальных сетях. Вот. И у ну, них есть свои недостатки, которые проявляются вот, в отсутствии общения. Они очень запутаны И также, вот люди, мы сейчас говорили, что вот они отсталые. И также это аутистов, ну, людей могут обычного человека назвать аутистом в качестве оскорбления, но это на самом деле не так. И поэтому э, социальное предпринимательство, она направлена на работу. компания «Специалист» как раз, она предоставляет услуги по тестированию и награду качества программного обеспечения и, и в общем общей сфере эти технологии. в ней работают именно эти технологии, у них есть эти достоинства, которые вы обеспечили работу намного лучше, чем мы. Но также компания э, получает различные гранты и пожертвования и направляет эти гранты и пожертвования на развитие самих этих работников, проводя различные курсы, тренинги для общения и повышения коммуникативности. И также вот эмигранты, какие проблемы у эмигрантов обычно? Что тут угу. Вот. И часто люди к эмигрантам относятся, ну, с неуважением, вообще презирают. Сейчас оказались. И поэтому в США появилась такая компания пекарня, лет Трамп -э Свечи. И она направлена на работу с эмигрантами. То есть она тут неустраивает женщин-мигрантов, потому что женщины по своей природе готовят ну, намного больше, чем мужчины. и это почти постоянно готовят. И у них множество различных рецептов. А так как они еще есть из разных стран, то.. Эти рецепты собираются со всего мира, и, таким образом, кадры предоставляют на рынок продукт, в котором нет у других предпринимателей. И, таким образом, она получает прибыль даже иногда больше, чем обычный предприниматель. То есть социальное предпринимательство – это даже может быть намного выгоднее, чем обычное предпринимательство. Жаль, вот. пальшие шаг, все я могу. И часто мы этого же не можем. А это могут слепые люди, не незрячие. Можешь сесть. И попробовать пройти с закрытыми глазами пройти круги. Попробуй мальчик. А -а -а. Вот. И в детстве, допустим, мы же играли в жмовке, с закрытыми глазами искали людей. Нам это было достаточно сложно, но весело. Потому что мы приводит для себя что-то новое. И также Людям до сих пор интересно, вот как живут зрячие люди. И поэтому была такая идея создать музей, который был бы полностью в темноте, и в котором бы мы могли раскрыть именно секреты жизни. по музею. И получается также, что мы не доустраиваем изящих людей, помогая им. И в то же время работаем с обществом. То есть, ставим множество на место этих людей, чтобы они относились к ним хорошо, с уважением, как обычным людям, которые такие же, как и мы. Вот. Но в нашей области, в области, я очень мало социального предпринимательства, и их сложно достаточно найти. Но вот здесь еще один вид социального предпринимательства, который направлен не на трудоустройство данной группы населения, а именно на работу с ней, то есть, ну, предоставление им услуг. И примером такого социального предпринимательства может быть именно пациента «Тихие зори». И его постояльцами могут быть различные пожилые люди, инвалиды, люди, которые вообще полностью лежачие, не могут сами ходить, или с роднуками, или с деменцией, которые постоянно что-то забывают. И вообще все забывают. И мы не можем, допустим, когда вырастем, и наши родители намного постареют, мало ли у кого может какая-то ситуация сложиться, то, что они будут болены сильно, или с той же деменцией, мы же не сможем на них постоянно уследить. Вдруг мы уйдем, а они оставят включенным газ, а потом мало ли в дом. И поэтому этот пансионат предоставляет место жилья для престарелых и всех этих людей и обеспечивает им достойный уход. Они сидят за ними, помогают им э, передвигаться, показывают им различные медицинские услуги. И таким образом мы можем помочь нашим престарелым родителям э, жить дальше, спокойно и, потому что часто мы не можем за ним ухаживать и еще они переживают то, что мы их они нас немного отвлекают или мешают нам и иногда бывает такое, что престарелые люди боятся показать свою слабость чтобы не мешать нам и поэтому, допустим, даже можно, как правильно сказать, не сдать патрионат, а именно поместить на некоторое время, даже на время отпуска, наших людей, пожилых, родителей в этот патрионат. Итак, таким образом социальное предпринимательство в основном как на, на работу с данными целевыми аудиториями, в то же время на получение прибыли а, от этой работы с ними. Таким образом, вот, социальное предпринимательство на самом деле это хорошо. Я надеюсь, вам это интересно и в будущем вы тоже можете стать социальным предпринимателем.